В общем, всем привет, ребята. Всем привет, добрый вечер. Так. Так, так, Я надеюсь, что сегодня у нас присутствуют и ортопеды, и ортодонты. И немножко мы затронем тему остеопатии, потому что очень многие работают параллельно, совместно. Кто-то учится, кто-то сам остеопат и работает со стоматологами. Поэтому для всех будет немножко информации. И, по сути дела, мы сегодня хотим осветить тему взаимодействия развивающихся очень активно цифровых технологий в нашей работе, поэтому мы можем разделить участие 3D-оператора в таких наших протоколах, как диагностика составление плана лечения и изготовление непосредственно конструкции, которые мы используем для ортодонтии и ортопедии. И для этого вы понимаете, что мы будем использовать компьютерную томограмму, какое-то программное обеспечение. Лично у меня программа про систол, потому что очень удобно, их вы знаете, что существует огромное количество. Точно так же, как и огромное количество 3D-принтеров, материалов для работы. И мы сегодня немножко поговорим обо всем, что преимущественно используется, что где-то в передовых каких-то находится э, позициях, потому что Иван очень хорошо разбирается во всех материалах, он нам все это покажет. И на самом деле вебинар является таким маленьким обзорчиком перед началом большой сессии семинаров, которые мы проведем осенью на базе каткан колледжа igo iGo3D. И там все эти темы будут рассматриваться в полном объеме, с очень интересными новинками, с нюансами, с плюсами-минусами и с очень большой практикой, так как у нас будет возможность Потрогать руками и принтеры, и потрогать руками все, что с этим связано, сканирование, аксиография, шинирование, изготовление лечебных кап и каких-то временных конструкций. То есть это все мы будем с вами делать руками на живых пациентах, которые будут сами же кто-то из нас. И э, расписание семинара будет в конце вебинара, также во всех наших доступных каналах и средствах связи. И все участники сегодняшнего вебинара имеют возможность получить скидку на семинар, либо скидку на, при покупке всех трех семинаров. Поэтому, кому интересно и кому будут вопросы, фиксируйте себе и можете дальше с менеджерами связываться, эту тему обсуждать. Мы начнем нашу, наше маленькое путешествие. Почему я не работаю? Все. Секундочку, у нас тут маленькая паладочка техническая. Да, Только что. Ну, давай, так будем. Сейчас. Сейчас. Все. Угу. Для того, чтобы понимать немножко и вникать в тему 3D вообще технологий их использования в медицине, мы как доктора должны сами мысленно уметь погружаться в 3D вообще пространство и представлять себе, как расположены косточки в черепе, как расположены зубы в черепе, потому что мы же занимаемся не только лечением какого-то конкретного зуба. Зуб находится в определенном положении в кости, кость находится в определенном положении в голове, и мы должны учитывать все эти параметры для того, чтобы правильно выстроить схему лечения, потому что нельзя изолированно от всего организма заниматься конкретно отдельным зубом, потому что все-таки все это общая составляющая целая, и даже доли миллиметра могут очень сильно мешать языку, вы это сами прекрасно знаете, вплоть до того, что человека начнет это очень сильно беспокоить и нервировать. Поэтому наша задача на диагностических семинарах обычно состоит в том, чтобы научиться видеть причину произошедшего, того, с чем к вам пришел пациент. То есть неважно, что он пришел с Запросом поставить пломбу или поставить мостик, или поставить протезик, или а, раздвинуть скучные зубы, мы всегда задаемся первым вопросом, почему это случилось. И когда мы начинаем откручивать а, историю назад, мы всегда упираемся в любом случае в кости черепа, и как раз-таки диагностика служит для того, чтобы понять что случилось с косточками, почему они встали именно таким образом, и что нам нужно сделать для того, чтобы ситуацию нормализовать и как-то компенсировать. Сейчас вы видите как раз образование прикуса, то есть это верхняя челюсть и нижняя челюсть, которые определенным образом сопоставлены между собой в голове, и именно они формируют соотношение зубов. Не зубы же сами только в одиночку формируют прикус. Верхняя челюсть относится к передней зоне, вы видите ее оранжевым цветом, а нижняя челюсть прикрепляется к песочным костям и вместе с затылочной костью они образуют заднюю зону. Поэтому изменения между собой передней и задней зоны вызывают смещение прикуса и смещение зубов относительно друг друга. Это то, что мы видим с вами невооруженным глазом, то, с чем пациент пришел. Мы это видим у него даже при разговоре и при улыбке. А вот залезть внутрь да, и посмотреть, откуда взялось это, мы, естественно, никак с вами не можем. И разделение идет по синей линии. Если мы посмотрим внутрь черепа, то разделится он на две большие половинки, переднюю и заднюю зону, центром соединения которых будет соединение клиновидной затылочной кости с фенобазилярным синхондроз. Именно там происходит основная масса вращений, поворотов, разворотов по всем, по всем трем осям по X, Y, Z. И, двигаясь эти косточки, смещают за собой верхнюю челюсть и нижнюю челюсть, и тем самым формируют определенное соотношение их между собой еще в детском возрасте, еще у малышей. И потом, когда начинают расти зубы, мы видим это определенной формой прикуса. Но тогда исправлять чем дальше, тем сложнее, потому что все уже более объемная, челюсть, черепные кости не такие подвижные, как у детей, и как много мы будем откладывать на лечение, вот приходите потом, как раньше было, да, в 12-14 лет, и мы поставим брекеты, это будет только работа на зубах, но не будет исправлять истинную причину этой патологии, поэтому на самом деле бывают возвраты назад, смещение зубов в первоначальное положение, ухудшение ситуации, поломки ретейнеров, потому что не учтены патологии именно костной ткани и положения косточек. Если мы посмотрим на череп спереди, то соотношение передней и задней зоны выйдет у нас вот в такой форме. Поэтому на компьютерной томограмме мы Всегда проводим диагностику того, что случилось с передней и задней зоной, насколько развернута, повернута клиновидная кость, чтобы мы понимали, как мы можем от, открутить время назад и вернуть ее в первоначальное положение максимально доступными способами. Если говорить о стоматологическом лечении, то это система накладок, если говорить об остеопатическом лечении, то это работа руками и то как раз чем остеопаты в принципе и занимаются. Вы знаете то, что череп состоит из соединенных между собой частей, которые на всю жизнь остаются не сросшимися. внутри швов находится хрящевая ткань, которая постепенно уплотняется и становится более жесткой, особенно между затылком и небесочными костями, но при этом Эластичная ткань внутри швов она все-таки остается и любой остеопат может услышать ритм движения косточек черепа и воздействовать на них на любую зону, чтобы нормализовать это положение, нормализовать краниальный ритм и разворот, поворот отдельных частей, чтобы помочь нам с вами сформировать правильный прикус. Поэтому работа с остеопатом, конечно, всегда предпочтительнее, чем просто дойти в одиночку. Здесь вы видите компьютерную томограмму ребенка, у которого еще не прорезали зубы. И вы видите, насколько широкие соединения между костями черепа и насколько это еще все подвижно. Но при этом уже у малыша, формируется асимметрия черепа, вы видите скошенный лоб, правая часть лобной кости прижата, нижняя челюсть смещена относительно верхней, и этот ребенок будущий кандидат на получение перекрестного прикуса. Когда зубы начнут расти, они будут находиться в челюсти правильно, то есть они прорезаться будут на своем месте, но между собой, челюсть с челюстью не соответствуют по центральной линии, и поэтому какие-то зубы будут касаться друг друга, какие-то зубы будут касаться неправильно, либо совсем не будут соприкасаться. Поэтому ребенок начнет жевать преимущество на одну сторону, где ему будет более удобно, и тем самым он будет функцией поддерживать, сложившуюся уже костную дисфункцию и тем самым будет ухудшаться асимметрия, которую мы заметим тогда, когда произойдет рост активной головы, когда поменяются пропорции, когда лицо вытянется, то есть уже в подростковом возрасте, как обычно родители жалуются, что вдруг что-то случилось, еще год назад все было нормально, зубы были идеально ровными, а тут вдруг что-то произошло, и вдруг они стали клювыми. На самом деле предпосылки были уже давно, просто их нужно уметь видеть. И детей лучше, конечно, начинать осматривать еще с двух с половиной лет, когда у них сформировался молочный прикус. Тогда это все исправить и подкорректировать можно намного быстрее, намного проще, и намного эффективнее. Чем дальше мы затягиваем, и чем больше швы соединяются, тем тяжелее нам будет это все полечить. И вы видите, что у взрослого человека на самом деле тоже костные соединения все-таки существуют. Вы видите соединение между лобной костью и теменными, между височной костью и теменными, между сколовой костью и верхней челюстью между скуловой лобной, посмотрите, какие хорошие швы. И э, на самом деле весь лицевой скелет состоит из плоских соединений, то есть если в затылке такие зубчатые, да, которые друг в друга заходят, то на лицевом скелете все шовчики плоские, и мы имеем возможности для коррекции достаточно серьезные, поэтому, работая в паре с остеопатом, мы получаем гораздо больше эффекта. Но при этом... Если стоматолог очень хорошо понимает, что верхняя челюсть, если имеет крем, то, сделав под низкую сторону накладочку, мы можем толкнуть этот крем в обратную сторону и сцентрировать, допустим, верхнюю с нижней челюстью между собой буквально за одну процедуру. Ничего, кроме накладки, для этого совершенно не нужно. Вот еще один тоже взрослый пациент. Вы тоже здесь можете наблюдать, что шовчики все мы очень хорошо визуализируем. И, конечно, эти пациенты приходят к нам за стоматологической помощью. И мы можем оказывать более качественную услугу и более полноценную, если делаем качественную диагностику. Когда мы берем снимки 2D, телерентгенограмму привычную нам, да, стандартизованную, мы все-таки теряем здесь огромное количество информации, и так как косточки здесь все наложены в один слой, мы не можем, во-первых, увидеть множество элементов, во-вторых, мы не можем здесь точно промерить какие-то расстояния нам необходимы. Да, мы видим тоже, что здесь есть асимметрия, мы понимаем, что с этим делать, и мы посчитаем, допустим, боковой, сделаем расчет в любом случае для каждого пациента, и мы обязательно будем учиться это делать на семинаре, потому что нам необходимо понимать скелетные пропорции пациента и наши преимущества и ограничения, которые есть у этого человека еще до того, как мы с вами начали лечение. Потому что если мы будем делать это потом, то есть мы скажем пациенту, так у вас же там челюсть слишком большая. Он скажет, а почему вы раньше мне этого не говорили? То есть все должно быть своевременно. И поэтому мы обязательно вытаскиваем телерентгенограмму из компьютерной томограммы и обязательно каждому пациенту делаем эти расчеты, чтобы понимать, что мы можем сделать, что мы должны сделать и чего мы сделать не можем во время вот этого конкретного клинического случая. Когда же у нас есть компьютерная томограмма, и есть специальные программы, которые позволяют нам визуализировать костные плоскости, визуализировать крены, наклоны, развороты. Это очень большой помощник на самом деле нам в лечении, потому что мы помимо того, что видим это сами, мы можем показать это пациенту и мы можем сравнить в итоге, что мы получили относительно изначальных да, изменений. В данном случае здесь программа «Просистом» И зеленая плоскость, которую вы видите сверху над орбитами, это плоскость горизонта, которая дает нам также возможность понять натуральное положение головы и постуру пациента. То есть вот он в таком положении стоит, ему так удобно. И мы можем во время лечения видеть изменения, фиксировать опять же гироскопом это положение и использовать его для отслеживания изменений. И для последующего ортопедического протокола, потому что нам необходимо изначально понять асимметрию внутри черепа, максимально ее исправить и потом зафиксировать окклюзию. Как раз для фиксации окклюзионными контактами нам необходимо задавать какие-то плоскости, от которых мы будем отталкиваться, чтобы внутри черепа у нас зафиксировалась эта симметрия, которую мы долго выстраивали ортодонтии и ортопедии. Как раз для этого нам и необходимы вот эти все цифровые технологии, которые мы используем, чтобы максимально точно восстановить пациенту баланс в голове. Возможности... 3D-программ просто огромный и невероятный, потому что, конечно, мы здесь увидим все то, чего мы не можем увидеть у нашего пациента никаким другим способом. Здесь вы видите визуализацию проходимости дыхательных путей. Здесь мы можем увидеть положение турецкого седла, положение клиновидной кости, затылочной, Наличие аномалий в развитии шейных позвонков, обозвестление шилосостивидной связки. Ну, понятное дело, что форму брикуса и детализацию происходящих процессов вокруг зубов и внутри зубов, кариесы, кисты, периодонтиты, пародонтиты, то есть 3D-технология дает возможность одним исследованиям сделать все и просмотреть все, что вам необходимо знать о вашем пациенте. Есть у нас отправные точки, да, которые в классической литературе считаются базовыми для того, чтобы опереться на что-то, от чего мы будем рассматривать нашего пациента. В идеальном черепе, все прям параллельно-параллельно, но мы должны не забывать о том, что если бы такие люди были бы все, у нас просто бы не было пациентов, все было бы замечательно. Поэтому мы берем это как отправную точку, как костные ориентиры, на которые мы можем всегда второй раз поставить точку и провести через нее линию. Но мы не можем использовать эти костные ориентиры, как вот взял, поставил на них, и как будто череп стал Так не может быть, потому что раз пациент к вам пришел, значит, он что-то беспокоит, и у него что-то случилось, и нам обязательно нужно это найти. Вы всегда у своих пациентов найдете какую-то асимметрию. На самом деле она есть у всех. Но есть пациенты более сбалансированные, есть менее сбалансированные, и наша задача на самом деле даже в первую очередь состоит в том, чтобы не вызвать сбой компенсации у пациента, чтобы мы своими действиями его стабилизировали, а не наоборот. И вы прекрасно знаете эту картинку о том, что внутри черепа есть стандартные для математики, физики и геометрии оси ротации X, Y и Z, которые у нас из самолетостроения говорятся как Роу, pitch и И мы как раз, работая правильно с этими плоскостями, будем выстраивать окклюзионную плоскость параллельно еще двум пастуральным плоскостям в голове. Это плоскость орбитальная, оптическая. Когда пациент и любой человек смотрит на горизонт вперед, то его плоскость оптическая параллельно Земле. Точно так же, как вестибулярный аппарат всегда балансируется параллельно для того, чтобы минимально тратить свои силы для поддержания равновесия. И точно так же третья постуральная плоскость окклюзионная наша опора здесь, да, она точно так же должна быть параллельно всем вышестоящим, чтобы между ними не было никакого конфликта. И четвертая плоскость у нас это будут стопы, которые нас держат в принципе на земле, да, и там, конечно, работает уже остеопат. Также важный параметр во всей этой системе это высота прикуса, который, к сожалению, с течением времени ухудшается, потому что у нас очень много пациентов с вертикальным типом роста, у нас очень много пациентов со снижением высоты которая вызвана стираемостью зубов, которая вызвана протезированием безвременных коронов, которая вызвана постановкой пломб без восстановления правильных окклюзионных контактов. Поэтому таких пациентов на самом деле очень много. И я понимаю, что все врачи стремятся работать хорошо и правильно, но не в каждом... В рту возможно вручную восстановить, допустим, окрузионный компас. Не все имеют такую возможность, и поэтому снижение высоты даже на доли миллиметра может вызвать какие-то неприятные воздействия на сустав, потому что мышечная система устроена так, что снижая высоту между задними зубами, мы сразу же получаем смещение мышелка вверх и назад что вызывает смещение диска в полости сустава и постепенно приводит к тому, что развивается дисфункция в височно-межночелюстном суставе, либо внутрисуставная, либо мышечная. И мы, как стоматологи, конечно же, с этим работаем. И если в норме у горизонтального типа роста пациента будет все хорошо, да, то если пациент с вертикальным типом роста, он уже изначально предрасположен, Потому что у него может быть проблема с суставом, потому что очень сильно снижена высота именно в дистальном отделе. И, к сожалению, сейчас это вообще не редкость, и мы очень часто с такими пациентами встречаемся. Поэтому именно лечение внутри суставных патологий мы обязательно будем разбирать на семинаре по полной программе с аксиографиями, со всеми лечебными аппаратами, будем их делать руками и будем их выращивать на принтере, все это будем делать обязательно. Вот у нас пациент, в отличие от предыдущего, вертикальный тип роста, здесь очень большое снижение высоты в дистальном отделе и, конечно, этот пациент пришел с проблемой с дисфункцией высочно сустава и здесь так называемый краниальный открытый прикус, потому что помимо снижения высоты у нас есть еще и снижение, то есть неправильное положение верхней челюсти в дистальном отделе, она опущена вниз. То есть вместо того, чтобы две челюсти верхняя и нижняя стояли друг другу параллельно и горизонтально, они сзади сходятся и образуют патологический прикус, который всегда приводит к нарушениям у пациента. Поэтому с этим мы обязательно работаем, и это мы обязательно стремимся восстанавливать. И когда мы хорошо понимаем, что случилось с этими плоскостями, работа с пациентами становится на самом деле гораздо проще, потому что мы можем производить изменения в положении именно плоскостей челюстных, что приводит к улучшению гораздо прикуса, намного меньшими, так скажем, затратами сил аппаратов и посещений пациентов, чем мы бы делали это в обычном режиме. Да? И мы в своем лечении в основном используем всегда накладки, всегда развивающие аппараты и заканчиваем детализации зубов на элайнерах, что все можно сделать в принципе в цифровыми технологиями. Вот здесь конкретно лечение третьего класса, и на нижней челюсти работа не проводилась, и мы здесь заставляли расти больше всего верхнюю челюсть, и вы видите, какие изменения с ней произошли за время лечения. Здесь вообще работа одного посещения, так скажем, Открытый прикус, лечится накладками. Накладки были установлены один раз. Через две недели у пациента прикус закрылся. но Вы видите, что совершенно в совершенно другом положении и более выгодном для данного клинического случая. Ничего другого здесь не делалось. И вот эти замечательные пациенты, у которых есть крен и разворот верхней челюсти, это еще ребенок, мы видим линии симметрии между центральными резцами верхней челюсти и нижней челюсти абсолютно друг другу не подходят, да, и вы видите, насколько наклонена верхняя челюсть в правую сторону. Здесь установлена всего одна накладка, это одно и то же посещение, разница между фотографиями буквально там 3-5 минут, то есть столько времени, сколько понадобилось. Протравить, протравить нижний правый маляр, сделать адгельзию и налить на него жидкотекучим материалом накладку. И вы видите, что с левой стороны прикус стал уже закрылся, но нижняя челюсть стала абсолютно по центру верхней. Ничего руками здесь не делалось, это только работа стоматолога. Тут самое главное... В этом моменте понимать, куда поставить накладку, в какой системе она должна быть выстроена. Потому что кренов верхней челюсти бывает четыре типа, и стоматологу необходимо их знать и понимать. Всего четыре варианта, которые возможны, это абсолютно несложно для запоминания. Но после того, как вы их пройдете и будете знать, как делать систему накладок, вы будете получать такие же результаты, как вы видите сейчас. То есть, одна ваша манипуляция приводит к тому, что очень быстро нормализуется положение челюстей между собой. И это очень облегчает работу, особенно ортодонтическую, и очень сильно облегчает и ортопедическую работу. Потому что все для всех у нас не секрет, что ортопеды отправлять к ортодонтам не любят потому что это долго, потому что неизвестно, чем это закончится, и придет пациент потом или нет, никто не знает. Поэтому э, ортопед здесь абсолютно вправе полностью сделать все это сам. Он может все это наклеить, поставить, получить результат. Максимум пациент уходит с накладкой две недели, когда сложные развороты верхней челюсти сзади, допустим, и мы ждем это время, выжидаем, пока развернутся челюсти между собой и получаем хороший результат, когда мы можем уже иметь и лучшую высоту прикуса, и лучшее положение верхней и нижней челюсти, и появляется вдруг откуда-то место для протезирования, то есть все это можно сделать. И достаточно абсолютно простыми способами у нас в кабинете всегда тонна текущего материала, самого простого, самого дешевого, поэтому в каждом пациенту мы их ставим, эти накладки. И это наша каждодневная работа Для того, чтобы максимально визуализировать процесс, мы с Иваном в одно время задались такой интересной работой, мы взяли компьютерную томограмму самого ровного из всех моих пациентов. Я вам сейчас покажу ее плоскости. И вырастили череп немножко уменьшенного размера. И сохранили вот всю, абсолютно все структуры, все ее положения косточек, чтобы можно было рассмотреть ее со всех сторон. Иван подставил в сам череп сканы моделей пациента, чтобы точно визуализировали сутки и их положение. И вот ее компьютерная томограмма. Мы видим здесь, что плоскость кампера, оккульзионная плоскость, у нее все абсолютно параллельно между собой. Идеально все расположено, но при этом все равно второй класс и открытый прикус, потому что короткая нижняя челюсть. Ну вот такая особенность у этого человека. И мы начали с того, что мы сделали ее первое КТ и вырастили череп тот с первыми зубами. А здесь вы видите уже новый прикус, когда после лечения зубки закрылись и встали на свое место. Об этом сейчас тоже поподробнее поговорим. Здесь вот методы визуализации. На самом деле очень красиво в 3D все это выглядит. Можно менять цвета, можно делать фантастические вообще черепа. Намного веселее, чем это в жизни можно mm -hmm. руками сделать. Да, и абсолютно видеть разных цветов. Конечно, это огромная работа, потому что, конечно же, череп не такой в 3D он там со всякими шумами, с различными отростками кусками неизвестно чем, поэтому технику приходится это все вычищать, выстраивать и сделать однородной ткань, чтобы была возможность его вот таким красивым увидеть гладким. Это огромный труд на самом деле, очень большая работа. И здесь вы видите присоединенную верхнюю челюсть в модель, в модель черепа как она стоит у человека, и здесь они уже вместе, да? С ну, с... это нижняя челюсть при сопоставлении была уже дальнейшей. Mm -hmm. Просто когда-то вместе было и тяжело было составить, поэтому приходилось отрезать одну часть, вот, ставить верхнюю челюсть, да, потом отрезать верхнюю челюсть, ставить нижнюю, а потом сохранять сохраняется в одном целом. Ну, много работы. Как пазл собираете. Ну, не только технику нужно делать, но что врач сделать, главное понять принципы работы протокола. Это на семинарах мы тоже будем объяснять. Э, с практикой с живыми работами, то есть сами эти попробуют. Это какая программа? Пластикат. Пластикат. Ну там, в принципе, получается, что надо еще несколько каких-то. Любая программа, которая вытаскивает из КТ э, из файл. то есть из Дайкома переводит в STL, из срезов переводит в 3D объект, и просто несколько делает сам, ну несколько выгружается с поверхности, и они потом совместно собираются как пазл удаляя ненужные части, чтобы они друг друга дополняли. Ну вот вы видите, например, что в области орбиты мы так и не смогли сделать, потому что очень тонкая косточка, mm -hmm. на самом деле, это было просто невозможно. И здесь такие нюансы, ну вот они вот такие да есть. И вот результат работы, когда еще только было, все только начиналось, да, это только начало лечения. Вот такие получились красивые черепа, вот такие сестры-близнецы у нас были, из которых потом получились вот такие вот арт-объекты, которые на самом деле это не просто так себе разрисовочки. Одна теперь является символом моего 3 d и находится в офисе и защищает их от всех невозможных и невозможных напастей. А вторая является дидактическим материалом на самом деле по соединению китайской медицины с краниальной остеопатией. Здесь отображены стихии, которые выходят на череп. Это метацест и пришедший нам от Бориса Шойтова, остеопата из Израиля. И здесь выстроены точки, выстроены стихии, выстроены каналы, и это как разукраска берешь череп нам всегда кажется что мы все знаем да вроде бы, вот она голова но когда голова с кожей и с волосами это одно это начинающие остеопаты все проходят когда череп разрисованный с кусочками это другое и хочется вроде бы взять и на голове все это найти а это совершенно не так то просто поэтому как вот такую разукрашку посидеть поразукрашивать и понять где что находится это на самом деле очень такая хорошая практика и хороший опыт для изучения того, что где находится. Вот эти близняшки у нас в руках. И на сегодняшний день у нас есть уже свежая информация о том, как прошло лечение. Вы видите вот результаты, то, с чего начиналось и что у нас сейчас у пациента во рту. И здесь особенность лечения в том, опять же, что мы не работали никакими межчелюстными тягами, здесь не было ничего, что соединяло бы впереди, то есть прикус закрывался сам. Мы ставили накладки, мы расширяли верхнюю челюсть аппаратом Кразат, на нижней челюсти стояли и лайнеры, и никаких тяг и дополнительного давления между челюстями здесь не было, только правильно выстроена система накладок. И теперь у нас есть свежие КТ, и следующим этапом у нас новые, новые сестры-близнецы mm -hmm. уже с новыми зубами. И вот еще одна тоже наша такая интересная работа, потому что на самом деле у пациента очень серьезная степатическая проблема – и мы не можем, опять же, стеопаты не делают компьютерную томограмму, да, и они не видят, что происходит у человека, вот прям вот этими вот визуальными какими-то навыками не обладают, потому что они все чувствуют руками. Здесь же у пациентки очень неправильное положение пленовидной кости, она развернута и искривлена, и итогом получилось, что сошник ее тоже сильно искривился, потому что давление кленовидной кости, которая передается на верхнюю челюсть, идет через сошник, и у сошника вырос такой шипик, вот там его видите сейчас на фотографии. И а, тут тоже с... была огромная работа, на самом деле проделана, потому что нам было необходимо отделить темные кости, лобные кости от кленовидной кости, Убрали мы часть, ну, старались мы убрать всю скуловую кость, чтобы осталась у нас только верхняя челюсть, сошник, кленовидная кость и затылочная, чтобы можно было в руках подержать и увидеть своими руками, что такое сайдбендинг, что такое торсия в черепе. Вы видите, насколько криво, да, вот из носа идет этот выход на верхнюю челюсть. как раз именно с этим пациент и пришел, что а, он видит, что у него искривляется, искривляется все хуже, хуже, хуже, и его это обеспокоит. А в итоге у нас получился вот такой препарат, так скажем, ну, да, вот. напечатанный натуральную величину. Это было сделано да, полностью, как у человека, его прям истинный размер. И он у нас находится в нашем офисе, его все наши доктора, которые приезжают на учебу, могут потрогать руками. Вот он на руке вот такого размера. Здесь вы видите как раз... Переход от кленовидной кости в затылочную, и даже здесь видно, что кленовидная кость стоит криво, и вот этот искривленный сочник, который как раз заворачивает верхнюю челюсть в сторону. Это тоже огромнейший труд, на самом деле, это не так просто, как кажется, что взять откромсать, откромсать надо по шовчикам, и тогда это все будет красиво и доступно для понимания, иначе, ну, можно, да, там квадратно обрезать, и там тогда мы с вами все равно ничего не поймем. Вот так постепенно, на самом деле, доктора учатся визуализировать это все, потому что подержать в руках – это одно, а взяв голову в руки, мы не можем добраться до основания черепа никак, то есть там шея, там мышцы – они сбивают с потому что тоже где-то гипотонус, где-то гипертонус, и мы не можем костные структуры так легко понять их положение, развороты, повороты. Здесь же такие материалы позволяют очень хорошо научиться это видеть и понимать, как это действительно руками. Например, если сложно еще пациент, хочу добавить, да, и ну, не понимает он никак, то его можно успокоить распечатав такой же пример и показать уже ему на примере. То, что вот смотрите, у вас вот здесь вот так, вот здесь вот так. И человек уже намного э, сильнее доверяет врачу и уже с предметом даже говорит о том, что о, ничего себе мне распечатали мои кости, я их держу сам, и мне еще объясняют, что там не так. Это вау-эффект создает и для врача, и для клиники, и для сарафана, и для доверия пациента. Это однозначно плюс такой хороший, потому что. Раньше был период, когда мы не делали ТРГ, да, у меня не было аппаратов. Потом появились аппараты, мы начали делать ТРГ. Когда мы показываем пациенту, они не понимают, да, что это такое. Мне многие пациенты говорили: "О, какая фотография! Такой фотографии у меня еще не было". Потом мы начали делать КТ, тоже, опять же, для пациента вот себя увидеть в таком виде это не очень просто для восприятия. А если еще и сделать препарат настоящий, что это вот он твой, да, понятное дело, что это стоит денег, но это очень эффективный метод для объяснения, для визуализации, это 100%. Я вообще считаю, что в каждом кабинете у каждого доктора какой-то череп должен быть, потому что он должен показать, откуда взялась вот эта вот кривость, и с которой мы будем работать сейчас. Здесь как раз пример того, что мы имеем место с тем, что у нас не очень ровно стоят вестибулярная плоскость и плоскость окклюзионная, они расходятся, и плоскость орбитальная, вы видите, тоже задрана наверх. К сожалению, в программе нет возможности выстроить именно оптическую плоскость, нет такой опции, но мы ее заменяем горизонтом и костными швами. Через костные швы проводим просто линию. И а, если убрать нижнюю челюсть, то становится лучше видно, как наклонена верхняя челюсть. Да, когда они вместе, а, почему мы не любим делать ТРГ с закрытым ртом? Точно так же, как и КТ. Вот здесь как можно понять, где выше, где ниже? Да? Нам нужны костные ориентиры. Поэтому маленькие точки зеленые, которые вы видите, это как раз костные ориентиры, которые выставляются на зубах. И мы здесь можем очень четко увидеть протетическую плоскость, когда мы убираем нижнюю челюсть, там становится видно шею, которая тоже очень кривая, и височные кости стоят абсолютно по-разному у этого человека. И здесь проведено на самом деле только остеопатическое лечение и с ним небольшая коррекция окклюзии, и мы видим, что гораздо внешний вид этого черепа стал другим. Да? Ну, остеопатам, конечно, будет более понятно, и я сейчас делаю больше акцент на них, что вот эти вот неуловимые извини, изменения в плюс, так скажем, в больше в симметрию, они нам дают возможность дать пациенту компенсацию. И тогда работа ортопеда будет гораздо проще, потому что он легче перенесет все, что мы там настроим, выстроим и поставим. Потому что Наука о том, как живет артикулятор, не всегда успешна в этих вопросах. И завершая тему остеопатии, не устану показывать эти фотографии. Это зубная техника в Израиле, вот работает так руками. Представляете, это беззубая челюсть, цинклантатами. И она делает остеопатическое лечение, ну даже, так скажем, меридианное больше, о чем я говорю, постоянно о сесте. И она сама делает коронки, и раз в месяц делает лечение, делает новые коронки, лечение новой коронки. И в течение года вот такие изменения на челюсти произошли. То есть это не ортодонтическое лечение, это именно остеопатия, кинезиология, такая смесь и чистая зуботехническая работа. Поэтому все возможно. И это, естественно, взрослый человек, там за 60 однозначно, поэтому вы всегда должны понимать, что это все реально. Вот оно рядом, никуда, не где-то там далеко. И на примере этого пациента я вам покажу э, важность, костных структур черепа в диагностике и в клонировании лечения, то, чего мы не можем увидеть, к сожалению, ну, какими-то другими способами. Здесь у него все промерено внутри, да, мы там определяли, почему орбитальная плоскость так наклонена в левую сторону, смотрели клиновидную кость, и когда стало понятно, что внутри что-то не так, сейчас я вам покажу, что мы тогда заглянули и на зубки, и посмотрите на клыки, обратите внимание, клыки стоят разными осями, да, то есть один стоит более вертикально, правый клык отклонен в щечную сторону. Суставы. Мы привыкли смотреть вот с такой позиции, да, обычная, Здесь, в принципе, практически идентичные правый и левый. Никаких разностей здесь нет, все абсолютно одинаково. Но если мы посмотрим латеральные полюсы и медиальные полюсы, и посмотрим самое главное на строение и положение височной кости, то вы увидите, что если мыщелки у этого человека одинаковые, то височные кости у этого пациента стоят абсолютно по-разному. И есть огромное количество разных нюансов в строении височной кости. Мы их все разбираем с вами на семинаре. Но здесь ваша задача понять, что при латеротрузиях, когда пациент будет жевать, левая височная кость даст только отвесно ходить до да, челюсти, а правая височная кость позволит более горизонтально ходить. И посмотрев на зубки, мы видим именно это, что у нас правый клык стоит более горизонтальной плоскости, левая более вертикальной. Как могут еще по-другому встать эти зубы, по которым идет латератрузия, если височная кость им просто не даст по-другому работать. Поэтому здесь... Очень важно учитывать эти нюансы. И вот пациентка, которая страдает серьезной дисфункцией височного и сустава, посмотрите, какая фантастическая у нее анатомия. Во-первых, очень отвесный скат и медиальная стенка в ямке височной. Еще и выступ, который находится прямо над мыщелком. Для того, чтобы стало лучше видно, Иван сделал мне вот такую реконструкцию черепа. И вы видите, ярко-розовый – это мыщелок, и голубой – это ответная часть в височной кости. И вы видите, что височная кость имеет действительно такой большой выступ, который прям сформировал яму в мышечке. Как может адекватно, как в артикуляторе жевать этот человек? Это невозможно. И повторить его движение мы никаким прибором не сможем. Поэтому существует на сегодняшний день возможность записывать движение нижней челюсти и воспроизводить его при изготовление, э, реконструкции окклюзионных поверхностей. Сейчас мы посмотрим поближе. Вот вы видите этот выступ на височной кости. И розовый – это мыщелок, который под нее абсолютно конгруентно подстраивается, да? потому что дисков там уже давно нет. Это уже пациент на стадии лечения. То есть раньше там была компрессия, диски выпали, и мы сейчас на стадии выздоровления создали вот это разобщение между суставными поверхностями, чтобы они могли не конфликтовать и мышелокоброс опять фиброзной тканью, чтобы был защищен от стирания. По ортопедическим представлениям очень часто возникают споры, по какой плоскости гипсовать, параллельно какой плоскости делать в поверхности, поверхности. Да, мы часто идти, слышим споры, что лучше хип-плоскость, франкфурт, что, кампер, что лучше. Это моя любимая картинка из семинара Эни Рощина, и мы здесь по ней прекрасно визуально понимаем, что как бы вы ни загипсовали артикулятор, в черепе все равно все останется, как и было. Поэтому споры эти абсолютно ни к чему. На самом деле, кому как удобнее, но индивидуальные параметры – это все-таки индивидуальные параметры. И на сегодняшний день с появившейся возможностью использовать вот эту технологию, у нас пропадает необходимость в том, чтобы использовать вообще в принципе хоть какой-то артикулятор, даже виртуальный. Потому что если у нас есть записанное движение нижней челюсти, мы его можем воспроизвести и по нему выстроить окруженную схему у нашего пациента. Так, Иван, расскажите нам, да, про это? Так, ну, собственно, в, в экзакаде, как нам известно, есть достаточно большое количество артикуляторов виртуальных, которые мы можем уже выставить либо... Назначение по умолчанию, да, настройки, либо уже непосредственно через тот же аксиограф загрузить э, показания, и уже у нас будут э, схожие с э, функционалом пациента уже схожие, так сказать, э, ну, углы, да, направления, все, чтобы мы могли повторить максимально э, точные движения и сделать максимально комфортную конструкцию э, с минимизированием рисков там, по сколам и так далее. Вот, собственно, непосредственно при расположении у нас да, челюстей мы можем вытащить КТ, создать истерку и загрузить КТ нам в уже в экзакат, и дальше нам работать по этому направлению. Даже сейчас мысль отделить нижнюю челюсть ветви челюсти и привязать не движение, чтобы было видно, как двигается. Сам сустав непосредственно костей, я думаю, будет новый проект такой, которым мы тоже скоро поделимся. Да. Вот. А, а, есть разница между, а, так сказать, у нас загруженными, загруженными в экзакат движениями стандартными, да? то есть вот, если мы по умолчанию используем, вот я сейчас двигаю челюсти в разных направлениях. Это не то, как двигает на самом деле пациент. Вот, это примерно подходящее, это то же самое, что мы возьмем какую-то работу по лицевой люге, ее перенесем или просто ее загипсуем в артикулятор, и будет у нас там стандартный 40, углов, да, 40 градусов, там 35, в зависимости от возраста пациента, но это не будет достаточно точно. Здесь я, наверное, передам уже. Ну, это да, это наш пациент, который можно просто включить, да, то есть это... Изначальное движение пациента при открывании рта, когда он пришел вот со своей проблемой. Сейчас вы увидите, в чем проблема. Во-первых, замедление сразу говорит о том, что ему сложно, да, и мы видим, что нижняя челюсть уходит влево, вправо и не открывается до конца. Очень серьезная проблема у пациента, потому что это все сопровождается хрустом, болями и невозможностью правильного жевания. Тогда мы делаем ему декомпрессию в суставе, одеваем вот такую шину. И чтобы не терять время, сразу же развиваем верхнюю челюсть. Ну, это я к тому, что вы видите там какие-то проволочки наверху. После того, как мы полечились немножко, рот у нас уже будет открываться совершенно по-другому. Вот так вот. Видите уже, насколько увеличился объем. Есть, конечно, еще неприятные там всякие моменты, но это уже абсолютно другая история. У пациента уже ничего не болит, уже ничего не происходит неприятным, он спокойно жует, он спокойно дальше продолжает лечение, и нам ничего уже не мешает. И стандартным протоколом после того, как мы нашли это положение нижней челюсти, которое будет лечебным, нам необходимо зафиксировать эту высоту прикуса. И всегда это будут накладочки на свои зубы. Вы сейчас видите такую накладку на нижней шестерке, которая как раз держит это положение, которое мы получили после лечения сустава. И потом уже мы делаем свои аппараты, которые будут расширять челюсти. Тут вот. я сейчас 2 секунды ставлю, банально... А, то есть вот разница первого видео, которое я показывал, просто открывание да, челюсти стандартная, и разница загруженная аксиография. То есть э, мы можем сделать стандартную, да, какую-то ортопедическую конструкцию, да, либо техника отправит это, чтобы он это сделал. Но без движений, которые мы сейчас увидели, да, мы бы не, не заметили то, что у пациента есть боли, щелчки, какие-то движения э, в ведении, да, которые может сказаться как раз на конструкции. И это позволяет нам и посмотреть э, разницу аксиографию, да, и э, обязательно. Э, приближенные к настоящему, внести в их заказ, чтобы как-то оператор смог сделать конструкцию дальнейшую более правильно, вот. В соответствии с движениями пациента. Так можно минимизировать риски осложнений, потому что если мы сделаем красиво, но не подходящее к его движениям, мы можем вот этому пациенту вызвать обострение именно болей сделать. в суставе. Да, и он будет себя, конечно уже чувствовать и придет вам, скажет, доктор, вы мне вот это поставили, а у меня тут ухо заболело, или возле Вот опять же пример пациента, который сейчас заканчивает лечение. Вы видите, насколько он асимметричный, у него очень глубокий прикус, мы даже не видим нижних зубов, в принципе, вообще. После лечения он у нас выстраивается и становится вот таким вот обувчиком, и теперь нам необходимо вот всю эту систему выстроить, окклюзионно закрепить ее, чтобы это все работало, опять же, в соответствии с его движениями, потому что его движения тоже все равно далеки от идеального, с такими асимметричными косточками достигнуть такого положения, как нам показывает артикулятор, это, в принципе, очень сложно и не всегда возможно. Вы видите, что крен... Зубов сзади, да, на верхней челюсти, он идет в правую сторону, а крем всех передних зубов идет в левую сторону. Так тоже часто встречается, это тоже остеопатическая проблема. И она сформирована, естественно, во время роста этого пациента, и нам необходимо это все как-то выстроить, чтобы это было э, правильно функционально уже теперь, в его случае, можем включить. И вот мы после лечения... Уже подняв высоту прикуса, записываем движение. Ну, Не работает? Да. Ну вот, вы можете посмотреть, там есть движение к, вот на следующей это штуке. Слайд, вот Штуки. Вот а, видео. а вот, вот. вот. Вот. Мы записываем теперь вот эти движения. Видите, он открывает ровно. Вот он сейчас будет делать латератрузии. И отсюда уже мы можем взять настройки для... Того, чтобы техник выстроил здесь вот про друзья, теперь техник нам по этим движениям делает вот такую красоту он объединяет череп делает ему новые зубки по сфере монсона вы видите что все стоит абсолютно идеально ровно и когда мы это поставим в рот у нас будет минимальное количество коррекций, потому что все выстроено по его индивидуальным параметрам, по его суставу, по его движениям, по его вот этим всем заворотам-разворотам, все это выстроено именно так. А, поэтому у нас впереди ортопедическая тема, да. очень интересная, и нам про нее да. расскажет Иван. Да, здесь не за этот слайд у нас появился, немножко юмора решили добавить. А, нужно понимать то, что Зачастую полости рта врачами-ортодонтами используется композит. И здесь я сделаю акцент на том, что если вы собираетесь работать с 3 d или уже работаете, да, то любой полимер, практически любой, он основан на композитной основе. И вы можете смело с напечатанными какими-то видами работ добавлять или изменять их с помощью, модифицировать их с помощью композита. Поэтому тут не зря создание мира идет, мы, в общем, создаем здоровых пациентов благодаря композитам. Вот короночки, артотики э, у нас были, да, напечатанные, которые да, использовались. Все, да. э, все напечатано на 3D-принтере, да, э, используется программа экзакат для моделирования э, материалов, мы о них еще сегодня поговорим, по временным коронкам тоже достаточно, у каждого свои плюсы и минусы о них, если будут у вас вопросы, вы задавайте их, я постараюсь на них ответить. Значит, моделировались вот такие вот актотики, выводились, ну, плюсы, цифры еще в чем? В том, что когда мы взаимодействуем с врачами, да, не всегда врач может увидеть да, конечную конструкцию, если мы работаем мануально, то есть мы можем какие-то воски накидать, принести, показать примерно, да. Цифры нам позволяют... Сделать нюансы, рассказать о нюансах, которые у нас есть в работе, да, просто сделать принтскрин, указать стрелочкой, как здесь показано, то, что здесь будет торчать бугор. И стоит ли убирать, или стоит ли выравнивать эту короночку по направлению зуба своего, либо выравнивать полностью в дугу. Далее, есть множество материалов и подмодели. То есть, если мы работаем с интервальных сканеров, естественно, мы Фрезеровать модели можем, но это будет долго, будет дорого, не всегда фрезеры справятся с модельками так, чтобы выклить ровно без поднутрения. Поэтому, естественно, используем 3D-печать. О 3D-печати до принтера, когда дойдем, на которых мы работаем, я немножко расскажу о других принтерах, в чем разница. Да, и, соответственно, модельки у нас всегда идет через 3D-печать. Вот тоже кейсы, картотики печатались, вот как короночки у нас сидят в полости рта. То есть да, достаточно симпатично, материалы новейшие, они сейчас позволяют э, ну, реально уходить от композитной работы в полости рта, благодаря тому, что мы можем просто в компьютере это смоделировать, быстренько накладку поставить, и если вдруг что-то там не так, вдруг что-то не понравилось, то мы можем всегда добавить композит, он будет связан с химической основой, и я вас уверяю, то, что э, даже не будет места э, шва, прилегания к коронке, если, естественно, вы все почистили, траве. Вот. Поэтому это отличное ноу-хау, 3D-печать в этом плане вырвет вообще крутейшее направление. Если кто работает с композитами, э, обратите внимание на 3D-печать. Э, здесь вот работа уже э, Натальи, я думаю, она больше... Вот, точнее, расскажешь они нежели чем я. Поэтому Здесь тоже же самая система, которая у нас в принципе ежедневно происходит. Да, работа после лечения сустава. Нам необходимо закрепить полученную высоту прикуса, и мы заказываем э, короночки э, для последующего закрепления полости рта. Либо мы точно так же на таких же короночках можем работать с. Э, высотой прикуса сзади, для того, чтобы больше, допустим, открыть нам или развернуть куда-то. И в таких целях используются точечные контакты, которые мы можем увидеть сразу в программе. То есть мы это все неопытным путем экспериментальным каким-то делаем. Да? Мы все это можем увидеть до того, как это будет материализовано. То есть если есть полный цикл, сканер, каткам-оператор, закат и мы все можем спрогнозировать, выстроить, просмотреть, то, чего мы не всегда можем увидеть во рту, потому что покрутить так семерочку сзади у нас не получится, со всех сторон увидеть, где это находится. Вот так происходит поднятие высоты прикуса, и потом, после того, как проходит период разворота челюстей между собой, у нас появляется пустое пространство между челюстями, которое мы должны восстановить уже окклизионными хорошими контактами. И тут уже каткам-оператор нам моделирует полностью все в анатомию, чтобы это все было красиво, чтобы это все живало. Потому что дальше у нас, как вы видите, стоят и лайнеры, и лайнеры будут двигать остальные зубки вот в этот новый припуск. Короночки стоят, их даже в принципе не видно, они абсолютно гладкие, красивые и работают, причем пациент ими нормально живет, а дальше уже работают элайнеры. И э, здесь в этом конкретном случае у пациента пролечили суставчик, и вы видите, что его собственные зубы очень сильно стерты были да, за время э, жизни, так скажем. И нам здесь еще много нужно работать с прикусом, потому что многие зубы надо двигать. Но после лечения нам необходимо, опять же, закрепить высоту, потому что мы не можем э, здесь оставить без капы человека и поставить просто ортодонтический аппарат. Поэтому мы, опять же, заказываем моделировочку. Это как раз те бусики, которые лежали из короночек. Это он, или они. И мы ими фиксируем эту всю новую систему прикуса. И вот пациент у нас начинает дальше ортодонтию. Мы продолжаем, он уже с этими коронками. И вот сейчас на правой фотографии вы видите скан через несколько месяцев. На самом деле короночки во рту стоят 8 месяцев. И они прекрасно отслужили свое время. По внешнему виду они абсолютно идеальны. Все на месте, все такое же белое, красивое хотя это даже не было покрыто глазурью. Ну и вы видите, что элайнеры потихоньку наверху работают, верхняя челюсть выстраивается, и теперь эти сканы сделаны для того, чтобы делать полную моделировку всей полости рта, потому что понятно, что анатомия своих зубов не удержит ни в коем случае окклюзию, и мы здесь вынуждены к реконструкции полностью всей жевательной группы, но там дальше и с фронтом, и по желанию пациента. Так, ну теперь вот интересная тема про сплинты в 3D. Про сплинты и про карты сейчас поговорим, да, поговорим и фрезеровку, поговорим о работе на лабораторных сканерах, на интервайнерных сканерах, да, выберем, какой материал все-таки нам лучший, больше подходит для какого-то определенного вида, да, естественно... Опять же, не могу не сказать про нашего друга Рощина, да то, что вот благодаря а, тому, что он делает, тому, что он придумал, да, с использованием любого интервального сканера, не обязательно тоже медиты полно их, и Трэшип есть, и Праймскан тоже, вполне они подходят для того, чтобы подсканировать и изготовить а, какого-то вида конструкцию. А, большой плюс и большая помощь не только врачу а, для так сказать, планирование лечения, да, ну и техника для того, чтобы смотреть, как правильно это все изготавливать и использовать в полости рта. По материалам я скажу то, что в полости рта э, на длительное ношение и если у пациента нету, э, так сказать, э, бруксизма или... Э, ой, наоборот, сейчас, чтобы не путать. На длительное ношение используйте фрезеровку. Давайте так. Фрезеровка, она крепкая, пластик он достаточно жесткий выдерживает сильную нагрузку и даже если у пациента есть бруксизм или очень сильно сдавливает, то эта капа выдержит намного больше и дольше по времени нежели чем напечатка напечатана бывает ломаются. Uh, ношение сейчас напечатанных кап и сплинтов, оно не больше месяца, потому что после месяца появляется уже из-за воздействия внешней среды пожелтение на капе, где-то где трещинки появляются, естественно, она потом ломается. Поэтому если вы собираетесь использовать сплинты напечатанные, то обязательно смотрите на пациента, то есть это не всегда подходит. Вот. Многие сейчас используют только фрезерованные. Вот Ребята в Articone недавно, тоже сорта софтный вернулся, они используют только фрезерованные. У меня же есть кто до сих пор печатает э, капы. Э, Антоник, наверное, Михаил Михайлович, знаете его. Думаю, достаточно известный инатолог. Вот он пробует работы разные и в том числе использует 3D-печать. И э, тут уже по... Как раз по конструкции. Еще можно сделать, знаете, что для ортопедии, если нужны найт-гварды, то печатать на гварды можно смело. На ночь одевать, чтобы ничего не поломалось. Да? И, и это вполне подойдет. И если вдруг что-то сломается, как-то найт-гвард сломается, можно печатать, это не так дорого стоит и займет считанные, ну, давайте в час выложите процентов, чтобы все восстановить Вот. Далее все моделируется, да, разные виды конструкций. Первые тесты я делал с Виталиком Панцулаем, Виталий Георгиевичем, и мы, собственно, тестировали, использовали материалы, проверяли посадку, потому что скептически к этому относились. И в дальнейшем сейчас чуть попозже покажу, о чем мы добились, какие виды работы. Давайте поговорим о каткаме. Что такое каткам? Каткам – это 3D-печать и фрезеровка, да? потому что мало кто знает, общее слово «цифра» существует у нас, да? но никто толком не понимает, что и как используется. Кат – это приложение, которое использует моделировку, КАМ – это приложение и машина, которая выводит 3D-модельки уже в физическое состояние. Давайте поговорим о принтерах. Почему вот я вставил именно Formlabs? Не потому, что я работаю в компании, да, не только потому, что я работаю в компании, которая их продает, но по сути у меня... Достаточно большой опыт э, с разными принтерами, это Asiga, это Nexdent, это Elegramars, Anycubic, э, OneHouse, очень-очень-очень много, много э, принтеров, которые используются. И я в первую очередь, наверное, ценю качество и время. Frosn, естественно, тоже. Frosn – это одно из основных направлений, и все принтеры требуют настройки, правильной после опять же, чтобы капы не ломались, временные э, коронки да, или артотики носились вот 8 месяцев у нас. Если у нас не будет нормально сбалансированной э, печати работы, то, естественно, и э, не будет, так сказать, качества, которое необходимо. У этого принтера все настроено друг по подружке, поэтому с ними меньше возник. Только из-за этого я выбрал именно эту систему и сильно ее полюбил. С остальными принтерами вы тоже можете работать. У них плюс то, что они там есть открытые, да, то, что они больше быстрые в печати. А, и есть тоже достойный материал, который нужно использовать. Вы, вы выбираете все под себя. Если вдруг у вас на семинаре у нас, если вы придете к нам, или вообще появятся вопросы, какой принтер выбрать, как с ним работать, вы можете в любом случае обратиться ко мне. Я вам подскажу, расскажу, найду э, техподдержку, обработки и так далее. И под посторонним материалом, и Харслабс, то, что материал, только формат да, используется у нас, и есть. Корейские материалы тоже, которые сейчас популярны, на XDM тоже можно взлевать использовать. В общем, много-много разных вариантов. Я остановился на этом, с чем работаю, на том и покажу пример. Но принцип приблизительно одинаковый. Поэтому для себя решит каждый, что он хочет. Вот. А Formlabs я выбрал только из-за того, что это умный принтер с большой площадью печати. Один из лучших приложений. Uh, есть еще, помимо Preformal Formlabs, есть приложение еще Formware, оно тоже неплохое. Ну и на x тоже нормальные слайсеры, чтобы ставить на печать. Uh, остальные, конечно, там нужно ковыряться с розами, с всякими остальными приложениями. Они, конечно, не самые лучшие. Далее, площадь печати, количество влезаемых материалов уже сказал об этом. То, что можно построить несколько принтеров подряд и сделать маленькую фирму, это удобно. Постобработка, которая настроена, и не надо заморачиваться и ставить эксперименты. И адаптированность к лабораториям, клиникам и э, различным центрам, да, то есть это если мы по медицине говорим, э, для печати. Это все сделано в США, огромное количество печати у нас происходит, это за прошлый год только подсчитано. А, стоматологический прототип как раз по Афтодонте, из-за того, что большая площадь печати, мы еще к этому вернемся. я сегодня слайд покажу. А, как раз больше 10 миллионов именно моделей под Пасарко, под Элайнер, огромное количество уже ребята просто все это проверили. Вот а, у Натальи тоже стоит форм второй, и за нашим, может быть, слышали сейчас, за нашим разговором пошумивает, потому что работает. Вот. У, многих, у многих моих товарищей такие принтеры, формлабовские, да, и осига есть, и многие знают, что я дружу с компанией Харслабс, у них вообще огромное количество печати и, и принтеров, и, соответственно, я с ними тоже знакомлюсь благодаря дружбе. Маленькое видео о том, что такое формлабс, чисто, чисто для ознакомления. То есть, чтобы было понимание не только на моих словах, но и, по сути, вот, видео, как это все работает. Это э, предоставлено нашими коллегами с Германии именно э, по работе их. Я скажу сейчас некоторые нюансы, которые будут у нас в работе. Да? Здесь достаточно стабильная и точная печать благодаря лазеру идет, то есть нету никаких пикселей, всегда модельки очень гладкие. И вот макапы э, коллеги мои, с кем я работаю, любят больше. А, именно напечатанные с помощью лазера модель, потому что они гладкие, их практически не надо полировать. Достаточно точная печать позиционирования лазера, а, потому что он заперт в коробочку и подъезжает куда нужно. А, можно использовать как под просадку, так и а, под обычные работы автоматически полностью. Система все заливает сама, а, все, а, все контролирует, куча датчиков у него, то есть, ну, в общем, принтер, который реально удобен в использовании, в который нужно просто поставить запчасти и, ну, расходники, чтобы нажать кнопочку «печатать». Здесь в Европе предоставлен целый центр техподдержки, как вы видите, в России целая техподдержка, это я один, так что если вдруг повезет вам поработать с форматом, то мы с вами точно Начнем дружить и общаться. Есть различные виды материалов, да, стандартное использование как в в лаборатории, так и в центра. центре Каждый, как я сказал, будет использовать все для себя сам, как ему удобно или нет. Маленькая превьюшечка, если появятся вопросы, тоже задавайте, мы по ним поговорим. Я сначала скептически относился к печати лазеру, да, и первое, что сделал, когда я вернулся с Норвегии, потому что там мы печатали на Сиге, я первое, что сделал, это напечатал модель, это мои сканы, моя челюсть, напечатал модель, я а на нее смоделировал такую капку из материала для хирургических шаблонов. насколько я был удивлен именно посадкой. После этого я полностью ну, решил, что я могу довериться этой компании, этому принтеру, спокойно с ним работать, потому что точность намного выросла. Вот. Я, я в восторге был. Помимо, помимо моделек, естественно, я это все на себе, все померил, у меня все точно так же село, и я понял, что я теперь могу... Не беспокоиться, рекомендовать ребятам из нашего круга, да, смотологического, кто хочет только войти именно эту продукцию. Вот, несколько слайдов как раз же по посадке. Давайте пробежимся по материалам. Материалы есть разные, мы сегодня затронем в основном это под артотики, сплинты и материалы под, под элайнеры. Вот. Также огромное количество, перенос брейкетов, временные коронки, постоянные коронки, ложки, эластичный материал, вот полная съемная. Сейчас, это, к сожалению, только в Америке к нам никак не ни в Европу, ни в Россию не приедет. Специальный модельный материал, модели под капы, модели под хирургический шаблон выжигаемый. Вот материал Draft, да, он достаточно быстрый в печати. У меня 16 моделей под лайнера напечатала за два с половиной часа. То есть 2,5 часа, 16 моделей. Это, это очень быстро, это очень удобно. Он такого серого цвета, вот как это выглядит на модельке. Да? И, то есть, и печать как раз она позволяет достаточно быстро добиться, так сказать, результата и быстрее делать капы или спринты или уже лайнеры. Здесь показано примерное время печати. И как вы заметили, да, у нас высота 200-100 микрон есть для модели, и разное, естественно, время. И обратите внимание, что время очень зависит от того, как вы расположили модель. То есть если где у нас справа, да, то у нас 5,5 часов а, печатаются 18 моделей. Если мы посмотрим на серединку, то у нас 8 моделей меньше, естественно, да, потому что они все не влазают, да, но печатаются полтора часа. И вы можете нивелировать. Да, как раз вот, э, расположением и необходимостью печати. Э, в этом плюс формлапса, потому что он большой, и достаточно придумали крутой материал, который быстро печатает. Наш главный минус формлапса – это время печати. Но если вы организуете время свое достаточно хорошо, то вы просто можете в ночь запустить его печатать и он с автоматической дозацией полимера вам все напечатает. Это ну, просто выбор каждого, кому как удобно, как работает. Появился новый принтер 3 или у нас э, его достаточно быстро разбирают, и для ортодонтия очень сильно и круто подходит, потому что у него огромная площадь печати. Это практически копия форм 3B, да, но намного больше печать входит. То есть, лежа 24, стоя 52 модели. А, также можно использовать под подпросадку, а, сделая маленький нюанс, на напечатанных моделях под просадку пластинок, да, можно использовать. Под нанесение порошка э, нельзя, потому что очень сильно схватывается. Сейчас есть один секретный материал, э, который тестируется, который сейчас, скорее всего, будет делать регистрация, который сможет разделять пластик, напечатанный пластик, который будет насыпаться, да, и намером взливаться на Пока о нем не могу сказать, потому что только все в процессе. Но скоро будет возможно печатать вот такие модельки и на них уже изготавливать пластинки. Ну, модельки под просадку, под проверку посадки сплинта и так далее. Есть материал драфт первой версии, его рекомендую использовать только в крайне таких срочных печатей, срочных работ, которые Необходимо, вот завтра там свадьба, и нам нужен новый лайнер. И Он напечатает вам э -э, за полтора часа 9 модели, одну модель за 20 минут. А, но напечатает на 300 микронов. А, рекомендую только использовать срочных вариантов, потому что э -э, слишком большой, большая высота слоя, соответственно, слишком сильно будет давить и лайнеры. И, естественно, не в первых там, отношениях материал использовать вот Но как вариант, как срочной работы, подстраховать себя, можно его брать да, и использовать. И вот так вот будет выглядеть обтянута у нас моделька. Так, посты. А. Далее. А, у нас а, есть а, материал для временных коронок использования. Да, Сейчас он еще не сертифицирован, это нужно обязательно сказать, поэтому для а, так сказать, для а, Тестовых вариантов тестовых работ. Мы все знаем, да, конечно, как это у нас все происходит, поэтому я улыбаюсь. Уже. Но суть в чем? То, что есть несколько цветов, то, что он очень круто сидит, он очень круто э, пропускает свет, э, его можно использовать э, на мостах, да, стоимость у него не маленькая достаточно большое количество э, денег он использует, э, но показатели у него неплохие. Вот, мы его уже, так сказать, в тестовых режимах обязательно, конечно, посмотрели, но не, не для использования медицины. Далее, это материал совместно с компанией «Бега». Показатели можете оставить себе, запринскринить. Здесь, в принципе, показаны просто материал на излом, да, на, но не на момент ношения, потому что мы все знаем, то, что если мы вклеиваем коронки, то жесткость их на излом увеличивается. Вот, печатаются они благодаря э, нержавеющей платформе, да, протокол какой идет э, у нас изначально, это сканирование интернеральное или лабораторное, далее уже идет моделировка в различных э, приложениях, в которых вам удобнее работать. После этого выставляем, выставляем на печать в короночке, э, запускаем печать, ставим в банку, ставим платформу, это относится к э, форм как раз, да, форму третьему или форм-второму. И потом у нас происходит печать. Здесь у нас, кажется, с, да, с То есть, в принципе, вот работает такой, как они создаются. Потому что многие задаются вопросом, как это вообще 3D-печать, что это такое. Перейдем, наверное, к самому интересному. Это после Нужно понимать, да, что определенная после -обработка, обработка, она по-определенному да, влияет на материал. Естественно, у каждого материала она своя. У компаний, у разных есть разные подходы, если мы возьмем Formlabs, у них просто все друг под другу затянуто, то есть вы просто сняли, поставили, нажали кнопку с этим материалом, он ее промывает или а, засвечивает. А если мы говорим о сторонних компаниях, там Harslabs, например, они э, настолько труженики своего дела, что они тестируют, печатают свой материал и говорят вам э, уже настройки непосредственно у себя на сайте. Можно, либо можно им позвонить, туда. То есть все, все добросовестные э, производители полимеров, они э, поддерживают клиента. Вот. Так чтобы нам добиться показателей того, что можно носить у нас в коронке, именно до года, да, там наше или на постоянное время, то сейчас тоже вышли, то нужно сделать правильную постобработку. Как она производится? Мы снимаем э, коронки, ставим э, в промывку э, внизу спирт в баночке специальной, далее мы ее засва засвечиваем, конкретно материал формы засвечивается два раза, то есть первая засветка происходит, потом убирается поддержка, обрабатывается коронка, песка струится и засвечивается второй раз. Полируется, и, или уже дальше вы наносите глазурь, как хотите. Я обычно полирую, наношу глазурь и засвечиваю второй раз, то есть первый, второй засветкой делаю. Ну вы можете засветить и потом уже заполировать, как вам удобно. Вот, делается как одиночки, так и мосты. Посадка у них достаточно неплохая, единственное, в программе нужно немножко другие настройки вписать. Ну, плюс-минус у нас выходит 55-80 рублей единичка, и 500-850 единиц вы можете напечатать с одного карточка. По времени сколько они производятся? Это 1 час примерно 1 единица, 12 единиц полтора часа, 27 единиц 2 часа, 110 единиц, дай бог, всем такого объема одного цвета, 5 часов. Вот, соответственно, у нас есть материалы для использования непосредственно изготовления сплинтов и ночных так, кап, да, на Экгварду у нас. Есть второй материал, кстати, он будет помощнее, посильнее, он сейчас в Африке тестируется в Украину, сейчас, даже приехал, да, и сейчас уже дойдет и до России. Этот материал, он будет жестче, он будет дольше ношения, и он не будет желтеть со временем. Вот. Это то, что я вкратце сейчас рассказал, сейчас мы это все рассмотрим. То есть печать происходит у нас, да, использование. Кстати, вот насчет спринтов, то, что я сказал. Если вы используете лабораторный сканер, да, то там нужно ставить определенный а, один зазор а, для спринтов. Если вы используете интерориальный сканер, то там немножко другой зазор нужно использовать для более удобной посадки. Это общее наше наблюдение, о котором мы тоже поговорим в семинарах, потому что там достаточно много количества времени нужно этому уделить, показать и объяснить вам, как это делается. Вот, ну просто как галочку имейте в виду, если вдруг там у вас жесткая или слишком свободная посадка. Вот как раз то, что мы с Виталиком делали. Первые спринты наши с Виталием Георгиевичем. Напечатано достаточно быстро, посадка нас очень сильно удивила, то есть тоже мы так... И знаю, я, я знаю, как работает печать с прозрачными полимерами, а у нее всегда есть поразительная засветка, я всегда был ну, скептичен к прозрачным конструкциям напечатать, потому что это сложнее всего печатать сами. Но когда я увидел посадку именно на модели, это было очень здорово, то есть я восхитился этим. Именно сейчас мы можем посмотреть именно фиксацию непосредственно, да, Смотрите, удобно, быстро до щелчка, и все, и стоит, капает, никуда не девается. Но опять же напоминаю, да, то, что капты напечатанные не всем подходят. У них частенько бывают переломы, если бруксизм или жесткое давление пациента, да, или какое-то сильное искривление, надо смотреть, обязательно смотреть по пациента, как это все происходит. после обработка которую я уже говорил, слева вы видите а, непосредственно форму вош промывочную, да, справа вы видите кьюр, это засветка. А, обработка у, пост, у 3D-печати, постобработка а, также важна, как у циркона. То есть здесь имейте в виду, каждая засветка для каждого своего материала нужно подобрать определенную. То есть, если нам Допустим, для моделек обычных, под макапы, там, или что-то еще, какие да? ну, хир-шаблоны. Но ну, хер шаблон нет, они. Не, не, не каждый материал. Подойдет какая-нибудь обычная засветка, но только не ногтевая, какая-нибудь ванхау box, и не кубикская, да? то они подойдут для стабилизации материала. То для того, чтобы именно использовать хир-шаблоны, они стали биосуместимыми для использования сплинтов, для использования артотиков, временных коронок, постоянных коронок, вам необходима профессиональная засветка. Она идет вот как раз с настройками для материалов форма. Да? также если Харслабс, то тоже есть отдельные настройки под разные а, засветки. Вы определяетесь для себя каждого, да, но именно если вы хотите делать конструкции для длительного ношения, вам необходимо будет брать профессиональное оборудование и учитывать а, главную правильную постопроботку. Вот. Далее. Ну, вкратце расскажу о промывочной станции. Очень удобно то, что можно снять платформу, поставить ее и промыть вместе с конструкцией для промывки. Да, Идет 70 моделей примерно, сюда заливается 8-6 литров спирта. Кажется, что почти 9 литров спирта, кошмар какой. На самом деле не 70 моделей я промываю, а в районе 200 даже. Просто нужно смотреть на материал, на на время, которое вы можете там использовать. Удобно то, что он автоматически выезжает, то, что вам не надо беспокоиться о том, что модель останется в спирте, ее как-то спирт съест. То есть, если вы вдруг заработались, а у нас достаточно большой потоки, да, и дедлайн сумасшедший, это программа, программа, эта помывка вам поможет избежать таких вот неурядиц с спирта. спирте. Идет с инструментами э, в комплекте. Засветка, обратите внимание, 405 нанометров то есть это зачастую самая распространенная длина волны у материала, который сейчас используется в печати, то есть она подходит не только платформу, но подходит для всех материалов, которые э, этой длины волны. Э, для стабилизации и выравнивания положения модельки, чтобы ее сильно не вело нужна температура. Кто-то помещает сначала в сухожар, э, модельки а потом засветку, если у нее нет температуры, да, а, здесь же можно вот обойтись тем, то, что еще и есть нагрев и а, ровный поворот каждую минуту. И а, если мы, допустим, возьмем, а, почему я говорю, для длительного ношения нам нужно правильная равномерная засветка для более точной модели, да то если вот сравнить мы, например, а, и не кубикскую засветку, где она идет... По одной прямой, да, и у нее несколько светодиодов, у нее светодиоды не все стабильные, это я сразу же скажу. А, да, и плюс у нас модель постоянно крутится, и какая-то приближается, ее сильно светит, она отходит ее меньше светит. То есть здесь равномерная засветка, здесь внизу, сверху по бокам, несколько светодиодов, и а, ровно в минуту делается движение по кругу. и Моделька а, засвечивается равномерно со всех сторон. Не считая то, что отзеркальная внутренняя поверхность. Поэтому именно Формкьюр, он один из лучших в этой сфере. Есть, конечно, лучшие еще вещи, но они дороже в разы. И вот этого вполне достаточно для комфортной работы. Далее, программное обеспечение. Здесь в чем удобство? В том, что нужно всего лишь запустить, расставить поддержки и нажать «Отправить на печать». А, и можно смело доверять приложению, то, что оно правильно расставит поддержки, только единственное, с коронками, там где фиссуры, где тонкие места, я проверяю эти места всегда для успешной печати. А любую остальную модельку, а, любой остальной вид конструкции вы можете смело нажать кнопку «Расставить поддержку» и это ничего. Все, никакой головной боли с проверкой нет. Есть еще крутая функция, это э, функция «Дашборд». Это ваша записная книжка. У всех, кто покупает формулар, здесь, кстати, вот как раз форм второй а, показан а, принтер, да, и с новыми принтерами у вас есть возможность а, зарегистрироваться в этом приложении, заходить в него на телефон через браузер и проверять, а, время печати успешно или нет, сколько материала вы потратили, запустилась печать или не запустилась печать, и принтер вам будет отправлять смс. То есть я окончил печать, я начал печать, я не смог начать печать. Вот, вы сможете контролировать свое время, свою работу. Это тоже для меня один был из а, факторов ну, удобства, потому что частенько еще когда работал на сумасшедшем потоке а, в одной из крупнейших компаний, а, я запускал печать, и бывало, то, что мне приходит сообщение, что принтер не запустился. А, и я бегу туда, проверяю, в чем дело, там, из какой-то артефакт, или забыл там платформу поставить, например. Вот. А так бы я сидел, работал, работал, работал, подошел проверить, а он даже еще не начал работать. И ты, блин, думаешь, ага, еще там на, на час дольше остаешься на работе из-за того, что профукал время. Поэтому ну, для себя тоже вы определитесь. Это очень крутая удобная штука. Как раз выглядит вот так. Это у нас непосредственно список принтеров и какой, сколько печатает. В Европе сейчас запускают... Протокол, чтобы можно было дистанционно запустить, то есть банально зайти в дашборд и запустить принтер, если необходимо. Сейчас пока запускается только компьютер, который привязан к принтеру. Вот. Ну, в принципе, о возможности я все поговорил, чтобы сильно наше время не затягивать. Наша информации много, она интересная. Воды много не лить, просто можете сделать принтскрин или паузу нажать, когда уже в записи будет смотреть. А, собственно, тут, наверное, мы подытожим, да? наш, так сказать, вебинар, если появились вопросы, да, то мы на них сейчас ответим. Хотели бы, да, и помимо того, еще маленькую новость сказать о возможности, да, то, что мы как раз запускаем в Каткам колледже ряд семинаров. Совместных, да, где-то, конечно, Наталья будет, я думаю, хедлайнером в этом плане будет вести большую часть. Я буду как эксперт и как некоторые моменты в цифре ортопедически рассказывать рассказать, да. Смотрите, внизу сайт у нас и номер телефона, по которому можно записаться, а, оговорить именно стоимость, оговорить даты, да, уже окончательные, когда вам прилетать к нам, за какое время, да, сколько какие места, то есть метро, какой ближайший, и так далее, и подобное, потому что часто сталкиваются с этими вопросами. И обратите внимание на скидку, то есть тот, кто будет брать полный пакет, да, у нас будет скидка, и участникам вебинара у нас будет тоже скидка на, на наши семинары. Поэтому давайте-ка мы перейдем к вопросам. Или есть завершающий Да, Я думаю, все сказали. У нас трое уже написали. Сейчас у нас чат здесь. Вот так мы поставим, чтобы у нас не закрывало куда-нибудь сейчас вместиться. Слышно? Так, хорошо. Чат проверили там. Серед так. Материалы э, можете написать какие? А что значит материал? Материалы по 3D-печати или по фрезеровке? Если по, э, по 3D-печати, то вы можете зайти на сайт э, iGo3D.ru и там подобрать все материалы, какие необходимы, которые мы используем. Да? Либо уже непосредственно на семинаре мы конкретно расскажем, э, где какой материал лучше использовать. Накладки были сделаны на экзакат э, по сфере Монсона. Высоты прикуса, что является вашим главным ориентиром. А, при увеличении высоты прикуса, смотрите, мы изначально тестируем, во-первых, если имеется возможность остеопатически, если нет, то вы всегда ее можете прочитать на телерингенограмме. То есть есть определенные м, стандарты, да так скажем, для высоты э, в области фронтальных зубов и в области жевательных зубов. Мы сразу же перед тем, как начинаем лечение, читаем ТРГ, рассчитываем, смотрим, есть ли недостаток по высоте и понимаем, насколько примерно высоты не хватает. Но у пациентов с вертикальным типом роста... У них обычно не хватает много, там сантиметра полтора может не хватать. И это не значит, что мы на полтора сантиметра сзади поставим две накладки. Он просто даже рот не сможет закрыть, потому что так устроена зубочелюстная система. И мы будем поднимать постепенно и выводить в разворот нижнюю челюсть. И когда это произойдет, вы делаете повторную телерентгенограмму или компьютерную томограмму, и вы увидите, что, сделав накладки на 2-3 миллиметра, у вас ну, постепенно, мы всегда делаем за один раз поднятие на 1 миллиметр. И когда развернется челюсть, вы увидите, что дефицит места из полутора сантиметров превратился там, в 7 мм, например. То есть совершенно поменяется соотношение между челюстями, и если сустав находится в благоприятном положении, для этого опять же мы делаем КТ, да, и смотрим, что у пациента все хорошо, тогда мы можем протезировать. Если у нас есть что-то не так с высотой, мы просто можем дольше времени поработать над этим, походить, дать пациенту в временных конструкциях, и посмотреть и стеопатически всегда можно проверить. То есть вариантов очень много. Мы как раз этому всему и учимся на вот первых двух семинарах. И только когда у нас все стабильно, вот мы этому пациенту, которого вы со сферой Монсона видели, мы ему сделали повторное КТ, посмотрели новую высоту, посмотрели его сустав, все проверили, и только тогда мы можем на этой высоте по новой аксиографии делать уже э, реконструкцию полностью окклюзии. И тогда и технику проще, и вы более спокойны, потому что пациент себя нормально чувствует, у него уже что-то во рту уже стоит, на чем-то же уже эта высота зафиксирована, но теперь нам надо создать полностью окклюзионную схему, такую, которая будет соответствовать его строению черепа. Вот Обычно это происходит таким образом. Да, кстати, э, сфера Монсона, там это наш друг, коллега, каткам-оператор, зубной техник, Сева, из, э, Артикон. из Артикона у нас делал. Спасибо вам большое, то, что вчера под вечер уже а все, все, все, все работал, да, да, нам, да, да. чтобы помочь нам показать это все. Э, большое спасибо, очень интересный вебинар, с днем рождения вас. <laughs> спасибо, Ирина, очень приятно. Uh, следующий вопрос. Uh, чуть uh, задержалась, очень интересно, про накладки. Куда за ними бежать? Наталья, вы обучаете работе с ними? Ну вот мы как раз сейчас об этом и говорим, что первые два семинара, но особенно первый семинар по диагностике, он как раз uh, будет о том, как понять, какие накладки нужны, куда их надо поставить, как их надо поставить и зачем. И второй семинар, опять же, будут накладки, но уже после лечения сустава, они немного другие, и поэтому там чуть-чуть другой протокол, и так как будет возможность это все напечатать, потрогать и поставить в рот и проверить контакты, то именно второй семинар будет такой прям практически, практически мы все это будем делать с вами вместе. Поэтому бежать вон туда, сейчас на, <смех> да. на экране все написано. Туда, плюс, плюс мы практическую часть возьмем, которую я тоже возьму, наверное, шестая. Я думаю, даже дойдет до того, что мы напишем протокол прямо в процессе обучения. Ну, да. Кого-нибудь возьмем, да, сделаем конечно. на все графики, напечатаем накладки или сплинт, да, и вы там. сами попробуете это пощупать. Мы есть... делаем, в принципе, всегда так обычно, потому что... Все же люди, обязательно найдется хотя бы один доктор, у которого есть что-нибудь с и надо что-то делать, и этот доктор как раз будет и пациентом, и на себе может все испробовать. Кто знает, по секрету скажу, доктора приезжают сразу, можно мне, можно мне, так что надо там записываться сразу, что мне да. думаю, можно будет это. Да, так что вот в эти курсы, ну, семинар у нас достаточно интересный, должны пройти. Поэтому туда, туда, туда. Проводите ли вы онлайн-курсы? Что касается меня, с каткам-направлением совсем, я не фанатик онлайнов, я больше лучше, чтобы ребята все услышали, увидели, и кому интересно, чтобы они сказали, круто, я знаю то, что вот эту дату, можно о том, о чем уже вебинар прошел, прийти и учиться более конкретно самому, понять, как это делается. Вот я сторонник больше таких работ. нежели чем что-то прочитать на онлайне и потом еще на спиратствах, популярно да. и просто вот так вот щелчком все э, крадут все твои знания бесплатно все раскидывают и тогда твой труд э, пропадает поэтому я против онлайн вообще против. ну это значит успех Но дело в том что на самом деле есть онлайн вебинары да серия там каких-то которые когда-то мы регулярно делаем у нас например в группе школы в функциональной стоматологии регулярно проходят обучающие такие маленькие вебинарщики, которые по работе там по каким-то отдельным темам. Но для того, чтобы вот погрузиться, нужно все равно диагностику обязательно пройти. И так как много мы делаем на семинаре руками, вы в онлайн этого не получите. Вы не получите той информации, вам будет очень сложно. Прослушать можно все, что угодно, но вам же это нужно потом применять, поэтому, конечно, лучше приехать. Так, еще у нас есть... Элина сказала спасибо, пожалуйста, Илья". А если нет аксиографа? А мы вот учим работать так, чтобы вы умели делать все своими руками и без аксиографа, и без всего остального. И даже не имея возможности, например, напечатать. Ну, кстати, что удобно в печати, что вы же отправляете файл и получаете назад либо готовый продукт, да, ну, либо такой же файл. То есть здесь вы... Во-первых, очень сильно экономите время и свое, и техника, и ваше, то, что вы получите, вы можете увидеть еще до того, как оно будет напечатано, например. Поэтому почта сейчас работает прекрасно, любую работу можно выслать файлом и получить готовый продукт обратно. Либо аксиограф – это просто способ визуализации, это все способ визуализации. Материализация – это вот сам принтер, да? Сама модель и аксиограф это тоже визуализация. Главное понимать, как это происходит, как это работает. И вам не нужен будет никакой аксиограф. Ну или просто его купите сегодня. Как сказал когда-то Евгений Рощин, у меня же не было аксиографа. Поэтому я его и Все, можете тоже по его путем пойти. Это тоже вариант. Так, ну вопросов я не вижу тоже. Это чат. Чат у нас может быть. Проводите онлайн курс Ну, это да, да это вопросы уже отправили. А, да. Но если вопросы... Так, цены курсов можно узнать. Все узнаете на сайте katkam.me или по телефону. Мы напрямую расскажем и стоимости, и плюсы, и скидки. Лучше это говорить напрямую, потому что неизвестно на сколько курсов вы пойдете, на сколько семинаров вы посетите, будете покупать там оборудование какое-то или нет. На, например, вот если формула, да, то, что брать, или какие-то там еще сторонние. Это все будет рассчитываться индивидуально с каждым а у вас есть скидка или? при покупке оборудования? Да. О, есть. А, там доктор спрашивает э, используете ли в диагностике ортопедический модуль скан-фото. Ну, вы наверняка ортопед, потому что такие вопросы, естественно, задают только ортопеды. Дело в том, что Наша работа как раз заключается в том, чтобы сделать диагностику по компьютерной томограмме, то есть мы изначально диагностируем, что случилось у пациента, почему он к вам пришел. В этот момент вам ничем не поможет ортопедический модуль и ничем не поможет скан Это все вы будете делать, но в конце. Когда вы будете делать реконструкцию окклюзий. Mm -hmm. Поэтому это немножко разные вещи, то реконструкция окклюзии до нашего до этого привычного этапа нужно сделать несколько шагов, чтобы он вам был удобный и чтобы вам отпротез пациента было легко. А для этого нужно вот именно эту диагностику и она именно делается в 3D. Да, то есть сначала это все подправляется, знаете, как дом строится, сначала ставится фундамент, на который уже построится какой-то дом, какой-то своего дизайна. Вот то же самое, вы подготавливаете фундамент, а уже потом и скан лицо, и просто фотографии, там, вы уже в автомодуле это все уже делается. То есть главное правильно подготовить почву. А, собственно, Ура. Вопросов у нас больше нету. Мы тогда будем сейчас заканчивать. Спасибо вам большое за участие. Спасибо, что уделили нам время, что э, заинтересованы в этом направлении. Мы будем стараться расти, придумывать новые кейсы, новые направления. Благо 3D-печать, фрезеровка. Ну и вообще, в общем, цифра, вся в стоматологии нам помогает. Вот, пожалуйста, пожалуйста. Всегда, пожалуйста. Все, до новых встреч. Звоните, пишите. Обязательно со всеми пообщаемся, записывайтесь на, на курсы или просто можете к нам обращаться. Конечно, всегда в любое время мы на связи, поэтому все, со всеми будем рады встретиться очно и будет очень приятно поработать. Да, Спасибо большое всем, всего всем доброго, пока. до свидания, пока.